Сергей давайте немного Спасибо, а мы сегодня приступаем к теме нашего сегодняшнего первого занятия. Мы сегодня очень рады, что мы очень долго вынашивали идею, что надо, в принципе, заняться немножко просветительской работой. Думали, как это назвать. Стан Александр предложил это мероприятие назвать таким красивым словом академия. Ну, ему нравится такое слово, да, поэтому... Назовем это Академия, и вот каждую субботу, а вот на базе клиники тот Сан у нас будут проходить всегда бесплатные мероприятия, посвященные тому, чтобы вы максимально больше узнали о таком слове, которое называется здоровье. Потому что пока человек о нем не знает, то есть нет узнаний, нет никаких действий по отношению. А если нет действий, то нету чего. Нет результатов. И вот по большому счету очень многие люди обращаются в нашу клинику именно потому, что их жизнь столкнулась с тем, что у них, к сожалению, вместо здоровья появились те или иные болячки, те или иные патологические состояния, те или иные намагания. И вот в большинстве случаев причина этих болезней всего одна. Как вы думаете, какая? Какая причина да, большинства всех болезней? И. Хороший вариант еще. Да. Еще вариант? Мусор говорит. Тоже близкое, да. <свят> ну По большому счету, если это все объединить, то просто человек не занимался своим здоровьем. Да. Вот самый простой образный пример, который нам в очередной раз поможет это понять, вот представьте, вы купили земельный участок. Я часто на своих приемах этот пример привожу. Если у вас есть идея там что-то вырастить, создать райский сад, то нужно этим садом что делать? Заниматься. Вот то здоровье, которое мы от папы с мамой получили, вот чтобы его сохранить и укрепить, вот чтобы оно всегда сопровождало нас всю жизнь, первое, что нужно делать, им нужно заниматься. А если вы купили земельный участок, туда не приезжаете, ничего не делаете, то что с ним произойдет? Ничего. Появятся какие-то сорняки, появятся какие-то болезни. Так вот первая и главная причина, почему у людей нет здоровья, хотя вроде бы на славах или что-то говорят, они ничего не делают, чтобы это здоровье у них было. Согласны? И вот когда спрашивают, да, где основная причина да, многих патологических состояний, вот, почему у людей мало здоровья, как вы думаете, да? Какой у нас орган отличается в первую очередь за здоровье? Мозги. М да. Молодцы. Мозги, да? Давай так, я круче скажу, так пошире, да? Голова. Поэтому первое, да, что хотелось бы, чтобы ваша голова, как тут сказали, красивое слово «мозги», а я бы медицинский термин применил «мышление», помогала вам получать то, что вы хотите, ваше здоровье. Поэтому у нас практически большинство людей, которые первично обращаются на диагностику, даже пускай по вопросу питания, пусть это питание реально да, не сбалансировано. Первое, что приходится с человеком договариваться, это о том, что нужно как-то поменять тип его мышления. И что мы обычно нам предлагаем, кто уже был у нас на приемах? Как разобраться можно со своим мышлением? Мы всегда говорим, что нужно сделать такую диагностику, которая называется подсознание. Шутливо, которое образ говоря, надо чердак почистить, да, у меня один клиент сказал. Потому что если чердак, там масса мусора, да? масса всякого барахла, то в общем-то, когда у человека нет здорового мышления, то в общем-то вряд ли он будет делать какие-то правильные действия, получать правильный результат. И вот наш опыт показывает, если даже взять тему питания то столько много комплексов, стереотипов, шаблонов в отношении питания людей есть, и пока человек просто в голове, не поменяя свое мышление, не поменяет свое отношение вообще к процессу питания, в принципе, дальше какие-то рекомендации делать просто бесполезно. То есть первое, что человек должен сделать, это просто в какой-то момент для себя решить. Я хочу быть здоровым. Если, допустим, у нас сегодня тема нашего занятия «Здоровье через питание», то значит, чтобы быть здоровым, нужно сделать свое питание каким? Здоровым. И первое, да, на какой вопрос нужно ответить, а какое же питание таким является, то есть нужно иметь определенные знания. Вот мой почти 26 летняя работа как диетолог-антуристолога показывает, что большинство людей, которые приходят на первичный прием, практически имеют нулевые знания, поверьте мне на слово, практически нулевые знания о том, что такое здоровое питание. У них масса иллюзий, масса картинок, масса представлений, масса стереотипов, комплекса, да? Но практически мало кто знает, какое питание реально звать здоровье. И сегодня мы попробуем да, начать ваш багаж знаний расширять. Каждая встреча, каждая суббота, она будет посвящена тому, чтобы багаж этих знаний у вас становился больше. Мы покажем, какие практические действия вам нужно будет сделать, чтобы эти знания перешли в практическую плоскость. И если ваше питание максимально будет приближаться к здоровому, то мы получим тот результат. То есть через ваше питание мы попробуем качественно поменять ваше здоровье. Поэтому... Начинать будем, как бы не будете, с головы, и сегодня будем знаниями заниматься, а потом потихонечку перейдем вот сюда. И вот теперь возникает первый самый главный вопрос. А как вы понимаете, что такое здоровье? Вообще, дай такой провокационный вопрос. Здесь в зале есть? Есть. Выходите, лекциями для нас. И причем я могу сказать, что сейчас это сказал, это тоже некоторая хорошая иллюзия. Мне очень нравится слова одного из моих наставников, там, профессора по неврологии, он сам любил нам студентам говорить такой пример. Ребята, поверьте без здоровых людей нет. Есть недообследованные. Кто сомневается, приходите ко мне на диагностику здоровья, и я вам найду, где у вас те слабые места, по которым вас еще пока абсолютно здоровыми назвать нельзя. И слава богу, что в последние годы появилось очень много диагностических возможностей, чтобы мы искали не только состояние болезни, а мы именно посмотрели. Диагностические состояния вашего здоровья. И поверьте, да, не так много клиник в городе Перми, которые позволяют и имеют диагностическое оборудование, аппаратуру, оценить ваше здоровье. Потому что существует на минимум 300 параметров, по которым можно да, сказать, насколько вы здоровы. Если даже хотя бы по одному из параметров у вас есть, скажем так, недочеты, то всегда есть то слабое место, которое вы можете себе укрепить. Теперь давайте такой простой вопрос. Как вы считаете, сколько вида здоровья у человека есть? Ну, мы сейчас о здоровье говорим. Мы должны как-то знания Самое начать расширять. Физическое, физическое. Ну давайте, читать. Эмоциональное, физическое, молодцы, два назвали. Духовное. Ну давайте, правильно, душевное назвать. Три, уже хорошо. Дальше. Их девять. Три назвали, еще шесть. Да. Как можно быть здоровым, да? Это а там к к ментальному больше относится. Еще. Какие виды здоровья? Ну согласитесь, как можно назвать себя здоровым, если я даже не понимаю, да, на словах? Какие виды здоровья существуют? Ну, это же иллюзия. Поэтому давайте начнем с того, что хотя бы немножко расширим ваш кругозор. Немножечко. И я себе в то в да, запишем, что у человека минимум есть 9 видов здоровья. И как бы мне было удивительно, через питание, о чем мы сегодня будем говорить, вот эти все 9 видов здоровья можно улучшать.